Банде Гурупададанда м Бхактабинда са манитам Шри Чайтанна Прabhumbанда нитам Нанду саходитам Шри Нанданандананг Бандирадхика Чаруно дайям Банша калпотору ашче кипас инду бе вача. Патита ананг пабуне бхавишна би пью. Наму нама. Мукан каротивача аланг бангун ланг хет гидем. Яткипатам Шнавакти подеде намо нама Нараяно намаскитто норончайва нороттамам Девингсварасватингве асам тату жайю омудире Шанкхирта Шадану Рабто Гуру Факти Юкто, Факти Прамодак Шаджаго Даран. Деям Садапари Бабагна Мавишто Духам, тетхас Падам Сива Виренчан Утам Сараням, Битати Хампанатопал, Бабад Дипутам, Банде Махапуру Шате Чаруна Равиндам. Ятпада паллабана хачанда мани чатая, биспуржи, такими дарши, пурнанурагро сасагро сарамурти, сарадикам и каданг крам крош. Шри Кришна Читанна Шри Кришна Читанна Прабхунита Нанд Ши Аддхитакада Бхакта Кришна Кришна Кришна Аянуламмита Фуджаву Канука Хабхатату, Санкертануи Капитару Камула Хайятакша, Вишамбару Диявару Джагадхар Мапалу, Банде Джагатприякару, Каруна Хабхатару, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Нама Сура Бхаванурупен саданаранам Ганга таранграманияджата калапам Гоуринирантаравишхи тобамавагам ВАГИ САЙЮСЬВА БАДАНИМ ЛАКСМИЕДИЯ СВАЧА БАКСЯ СИТ ЖАСЬЯ СТИХДЯ САМБИЕД ТВАМ СИНГА МАХАМ БАЖЕ ХАРЕ Кришна, ХАРЕ Кришна, КИШНА КИШНА ХАРЕ ХАРЕ Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Шри Чайтано Падам Бхую Мадупе, бьо, наму, намаха. Сричайтанно падамхую. Мадупе, бьо, наму, намаха. Котсончит Асрая Джишам. Шаупи тот Гандовак Бхабет. Шри Сидханта Сарасвати Парамахамса Гуру сказал. Для того, чтобы изменить грязные наклонности обусловленной души, приходят Гуру и Вайшнавы. Их желание изменить грязное сердце, очистить грязное сердце дживы, обусловленной души. Это самое яркое проявление джива-доя, милости в дживе. Прабхупат объясняет, что очищать грязное сердце обусловленной дживы является самым, самой большой милостью для дживы. Вашнавы не хотят, чтобы джива страдала жизнь за жизнью. Им невыносимы страдания дживы. Они не могут видеть, как жизнь за жизнью она страдает. Поэтому Вашнавы хотят помочь Дживам обрести бхакти. И это является самым главным проявлением смирения, эм, милости. Дживедоя. Некоторые думают, что благотворительность, такая как открытие больниц, школ и так далее, и есть милость, милосердие, сострадание. Но Прабхупад объясняет, что подлинная милость mm — -hmm. это помочь атме, но не телу. Прабхупад говорит, что люди, занятые своим телом, они не понимают, не знают, не осознают существование души. Таким образом, Jiva заключает в себе like благо для обусловленной души. Они Некоторые из <связь> <are of> представителей Майевади <jiva> заявляют, что если вы будете служить дживам, то это и есть служение <связь> Господу. Господу не <связь> нужно служить отдельно, но это ложная теория. И я уверен, что эти люди не такие, как Ранти Дев. Рантидев обладал like so okay, okay, осознанием, и поэтому он мог видеть Господа в каждом. И поэтому он служил каждому с этой концепцией. Но он никогда при этом не говорил, что Бхагавану. Служить необходимости нет. Нет, он просто служил от того, что не мог вынести страданий Джив. Также сказал Васудэва Дата, ты освобо освободи всех, освободи всех в этой Вселенной. И все грехи живых существ отдай мне. Это сказал дата Махапрабху. Все их грехи отдай мне. Я буду страдать жизнь за жизнью. Буду страдать вечно. Но пусть они получат освобождение. Когда Махапрабху услышал это, он начал смеяться. Ты как Прохлад Махарадж, поэтому ты очень сострадателен. Прохлад Махарадж... Хотел, чтобы его отец и его друзья получили освобождение. Но зачем тебе беспокоиться? Когда ты молишься Бхагавану, Бхагаван внимает твоим молитвам и проливает милость на джив, за которых ты молишься. как фиговое дерево мылага с вами махарадж приводил Пример, что фиговым, то есть инжир растет на дереве, того, точно так же, как Кришна обладает многочисленными брамандами. Он запросто может освободить одну из этих брамант. Но он сделает это по просьбе своего преданного. То есть Махапрабху объясняет, что нет смысла тебе брать на себя грехи человечества. Тебе достаточно просто вознести свои молитвы Господу. То же самое говорит таранти «Я хочу взять на себя грехи всего человечества». В действительности, хотя нам и кажется странным, что как может быть такое, что все живы получат освобождение, но во время читания Махапрабху именно это и произошло. Когда Рамачандра завершил свою лилу и вознесся в свою вечную обитель, конечно же, Айодхья также является вечной обителем, тем не менее он ушел в трансцендентный мир. И при этом забрал всех джив, всех своих спутников, всех Айодхья-васи, то есть всех жителей Айотхия. Он забрал с собой в трансцендентный мир. Этот вопрос обсуждался в разговоре Харидас Такура и Махапрабу. Махапрабу спросил, если Рамачандра забрал с собой всех обитателей Айодхи, Значит, она опустела здесь на земле. Нет, ответил Харидас. Бхагаван настолько разумен, что он насилил Айотхи новыми дживами. Это можно сравнить со светом в темной комнате. На свету видно бесчисленное количество пылинок, которые парят в воздухе. И такие пылинки можно сравнить с многочисленными дживами. Мы мир. относителен. Бхагаван so настолько милостив. Мы думаем, что главная причина, по которой Махапрабху пришел в этот мир, распространить Святое Имя. Он принес сюда Санкиртану но через несколько дней мы будем говорить о более глубокой причине его прихода. Итак, правхупат объяснил, что есть подлинная джива-доя. А все ложные миссии, которые совершают так называемые Милосердие оказывает так называемое милосердие, занятое служением телу, но не душе. Таким образом, весь мир сбит с толку, неправильным пониманием истин. Они утверждают, что Бхагавану служить не нужно. Что то же самое — это служение обычным дживам. Но при этом они едят мясо и рыбу. Разве это джива дуя? Если вы действительно служите дживам, если вы действительно заботитесь о дживах, тогда зачем вы едите животных? Почему вы едите мясо и рыбу? Эти люди не обладают даже четким представлением о карма марге. Они считают, что они следуют ему, но это не так. Хотя они считают себя карма-йоги, они таковыми не являются. И это легко доказать, поскольку концепция карма-йоги абсолютно отлична от того, чему следуют они. Они курят сигареты едят мясо и при этом заявляют, что обладают любовью к Дживам, но разве это правильно? Это наслаждение своим бессознательным состоянием. Нет сознания. Поскольку, если бы оно присутствовало, они не начали бы себя так, они не стали бы так вести себя. У них нет представления о Бхагаване, но они проповедуют, широко проповедуют за границей, на Западе. Я уже рассказываю о том, как еще с вами Махарадж, выступил против одной из миссий, которая излагала полностью ложную ситханту. И Щелочидар Гасвами махарадж о проверке, он утвердил, он доказал, что послание Махапрабу является высшим. И благодаря этому, благодаря речи Щелочидар Гасвами Махараджа, его попросили выступать еще на протяжении 15 дней. Хотя из-за сложившейся ситуации в начале проповедническую программу хотели закрыть, хотели остановить, но Мадова Господь Махарадж подошел к организаторам и сказал, я беру всю ответственность за мероприятие на себя. И тогда организаторы согласились. Мадуа Гасвай Махарадж и Шридар Гасвай Махарадж говорили. И слушатели были настолько восхищены их речью, что просили их говорить вновь и вновь. Таковы трансцендентные качества нашей Гуруварги. Мы хотим поместить их лотосные стопы на свою голову навеки. Итак, я начал с этой шлоки, в которой говорится, что даже дворовый пес. Может обрести милость представителей нашей Гуруварги, милость читания Махапрабху, таково могущество нашей Гуруварги. Итак, Вриндаван дастакур. Говорит, что он пнет того, кто не понял послание Махапрабху, славу Махапрабху. И мы должны понимать, что тем самым он хочет пролить на нас милость. Но глупцы считают, что это проявление отсутствия смирения. считают, что они вправе преподносить урок смирения Вриндавандастакуру. Но когда Парикшит Махараш рассказывал Шримат Бхагавад, ему было всего 16 лет. И его слушали выдающиеся мудрецы. Итак, Вриндаванда Стакур, как говорит Прабхупад, является единым гуру в нашей сампрадае. Вчера, по милости Вриндаванда Стакур Махашая, мы говорили об этом. golden Avatar, is the В этом стихе говорится о том, что читанием Махапрабу является самой милостивой Аватара. Он распространял милость всем и каждому, даже Джагай и Мадая. Прабхупат и Бхактимут в комментариях говорят здесь о Навадвипе и Майпуре. Сахаджи считает, что то есть здесь Прабхупат объясняет, что подлинное расположение дхамы. Есть одна книга под названием Читре Навадвип, в которой содержится карта Навадвипа, изначально Навадвипа. Та самая um, карта, uh, people, которую sign, нашел бхакти такур Археологический бы такур это, то есть Прабхупад написал а, много на Дыпадхаме для того, чтобы у людей было, было правильное представление. Здесь он цитирует Шлоку Шилапрабаднанду Сарасватипада. सबन मननादी अर्चनम विधो। सुरुति सुरुति संध्याग्य आख्यम ना सुरुति संध्याग्याख्य शंद्याग्या, बदती परमं ब्रह्म पूरकं सुरुतिर वैकुंट आख्यम बदती कील जद विष्ट सदनं ए, शीत, शीत दीपं चान्ने बिरलो रसीक को यं Праджо-банам, банди all written by. предоставил здесь множество свидетельств. И наш Джагнат Бабджа Махарадж Мах. Сидха сам пришел сюда и указал на то, что это подлинное место рождения Чайтани Махапрабху. Начал танцевать там. Таким образом, несомненно, это... Место является местом рождения читания Махапрабху. Рядом находится Двайтапад, Шривас Пандитпад, чуть подальше дом Чандраша Карачари. Все это логично. В настоящий момент там находится Гаудия -матх. Два-три года назад, когда мы обсуждали места паломничества во время Харикатхи, я рассказывал о том, описывал разные места в Народвипе. Мы говорили о их славе. Говорили о Белпукуре. Говорили о храме Джаганадха. И Бхакти открыл все эти места. И пусть люди говорят, что хотят. Нам нет никакого дела до этого. Они порой обманывают людей, говорят, что, когда люди пытаются найти место рождения ним, Махапрабу, они говорят, не, не ходите туда, вот оно, оно здесь, оно в Новодвипе. Мы вам сейчас покажем, где. рудра Белпукур Русло Ганги порой меняется. Движение Ганги изменяется. Имеется в виду ее течение. Может быть, вы видели. Есть место, где раньше протекала Ганга, но теперь нет, там ее нет. Когда вы перес... переплываете с в мою... в... на Навадвипу, и когда едете на железнодорожную станцию, это место можно увидеть. Огромная площадь, где раньше протекала Ганга, и таково было ее изначальное течение. Изначальное расположение. Вы были в Харихаре Кшетре. Там также можно увидеть место, где раньше протекала Ганга. Теперь это там нет. Но, как правило, сейчас мало кто знает об этом. Когда Ганга изменила свое расположение, получилось так, что некоторые святые места заняли, оказались на противоположном берегу, но изначально они были все вместе. Джива вами пишет в своих сандартхах о Шри Махапрабху. И все это приводит здесь в комментариях Шила Прабхупада. Итак, Навадвипа высшая среди всех дхам. Даже полубоги хотят принять ее прибежище. Даже если вы совершите какой то Какую-то аппаратку, какую-то ошибку здесь святая Дхама может простить вас. Но Вриндавана Дхама, к примеру, никогда не прощает. Радхарани не идет на... Не делает поблажек тем, кто допускает ошибки в служении Кришне. Но здесь наведыхама прощает но что означает по-настоящему находиться в нодыпад даже собака может жить здесь рыбы в пруду живут в Навадвипе. Это приводит пример живого с вами рыбы живут в ганге Dogs and cats, also staying in Navadhi. But Кошки, собаки живут на Адуипе. Но это еще не говорит о том, uh, что они делают uh, это в подлинном смысле слова. Как мы знаем, Ашватама по сей день не получил милости. 500 лет уже прошло, но Кришна до сих пор его не простил. Но у него есть вера. Он принял прибежище в Риндаванадхама, он совершает баджан. И у него есть надежда, до сих пор есть надежда. Некоторые видят Ашадхаму, как он старый, больной лепрой. И от него ходит по Вриндава, но от него разносится дурной запах. Он пишачий. То есть это дух привидения. Запах от него настолько ужасный, что его можно ощутить за несколько километров. Это произошло с ним, потому что он оскорбил вайшнава. Тем не менее, он до сих пор надеется на то, что Кришна простит его. Он принял прибежище Браджатхамы. Совершает там барджан. Пишая Гаун. Это деревня, и я был там. Она находится на юго-западе. Как правило, преданные не посещают это место. Потому что не знают о нем. Тем не менее, до сих пор Ашватама совершает там баржан. Так, очень практично для нас принять прибежище именно у Навады и Падхама. Во время повторения святого имени мы, во время Харинама, мы должны совершать Навады по парикраму в уме. Мы можем начинать с Гуру Питха, затем пойти в Нанданачале, Баван обойти там святые места, затем дойти до йога питха. Парикрама не подразумевает, что мы должны возвращаться назад. Парикрама подразумевает, что когда вы. То есть вы пошли, вы не должны возвращаться. Вы Оста, ос, останавливайтесь, чтобы отдохнуть в каком-то месте на вашем пути, но затем продолжаете путь, а не возвращайтесь. То есть, такого, такого правила парикрама, что как, когда вы вышли, возвращаться уже нельзя. Я должен идти только вперед и обходить, обходить святые места. От, из Нандача Бавария, Бавана. Я иду в йога Пит, затем я сворачиваю налево и захожу на бардвар штилу, к джагай мадай, обхожу там джая де в гасвайм иду в Белпукур, покур, симанта двип. Поворачиваю к храму Джаганадха. Иду Шрид, в дом Шридхара, к Кази Самадхи, а затем... Захожу в читание Матх, к Мураре-гупте, <клёжу> пересекаю реку и иду в Годрундви. суварна Суварна-бихарк-шетру, Нарисим-хапали, Риту-двип, Чампакахати. И в Видянагар, в Видянагар Двип, и затем я возвращаюсь в Навадвипу и получаю даршан параматалы в школа двип в Мадхх Кешева Махараджа, и затем возвращаюсь. Итак, это очень просто во время Харинама совершать такую парикраму. Конечно же, если ваш ум беспокоен, у вас ничего не выйдет. Если ум спокоен, вы будете наслаждаться такой парикрамой. Таким образом, если вы примете прибежище на Навады-Падхамы, с вашими проблемами будет покончено. Но нужно принять прибежище, а не думать так, что, о, Махараш, я, я тут живу и тут снимаю жилье. Это не означает находиться по-настоящему в Новодвипе. Ведь есть много правил и предписаний и предписаний к тому. Сейчас мы поговорим о бхактах. Вриндавандастакур обучает нас, как правильно почитать преданных. Бхагаван провозглашает, что поклонение мне не так уж важно, гораздо более значимо поклонение моим преданным. То же самое говорит Шанкар-бхагаван Парвати. О, oh, Деви, поклонение Вишну благоприятно, тем не менее, еще более важно поклоняться его преданным. Бринаван Дастакор пишет то же самое на Бенгале. Поклонение моему преданному важнее, чем поклонение мне, говорит Бхагаван. Он устанавливает эту ситханту в Ведах, Веданте, Бхагаватам. Он провозглашает это, подтверждает во всех писаниях. Если вы хотя бы чуть-чуть знаете Бенгалию, вы сможете понять, о чем для себя речь. Помимо этого, Вриндаванда Стакур приводит шлоки из различных шастр, из, Бхагават. из Бхагаватам. Кришна говорит Удаве. Удав. Поклонение моему предному гораздо более важно, чем поклонение мне. Кришна говорит в «Ты должен видеть Меня повсюду. Мы должны понимать, что в сердце каждого человека находится Господь. Тогда я не смогу оскорблять Его, не смогу причинять Ему боль». И Прабххват объясняет, что когда я умышленно сбиваю с толку дживу, обманывая ее, рассказывая какую-то ложную философию, я совершаю в высшей степени джива ахимсу, а, дж, простите, джива ахимсу, насилие над дживой. Порой лучше промолчать, чем обманывать, чем сбивать с толку живую душу. душу. Хотя, когда вы знаете подлинное знание, но при этом не даете его другим, это также относится к оскорблению. Богован вездесущ, он повсюду. В сердце каждого живого существа. И Вриндавандас Такур Махашая объясняет, что именно по этой причине, прежде чем начать свою книгу, я вознес поклоны всем вайшнавам. Я прославил преданных. Шила в Тиртха, Госвами Махараш, часто говорил, очень что это шлока. Это очень знаменитый стих, в котором говорится, что если мы будем помнить о Гуру, Вашнаве и Бхагава, Вайшнавах и Бхагаване, проблемы, которые должны бы прийти в мою жизнь, не придут, благодаря моему постоянному памятованию о а Гуру Вашнавах и Бхагаване. И я беспрепятственно достигну цели своего баджана. Это же самый простой процесс. Не нужны ни деньги, ни чтобы бы то ни было еще. Просто помните о Вайшнавах, о Гуру и Бхагаване. Итак, Виндам Дастакуру объясняет, именно по этой причине я захотел начать свою книгу с прославления Гуру и Вайшнавов. Я сделал это для того, чтобы на моем пути не возникло препятствий в моем служении. И прославив великих вайшнавов, я определенно достигну успеха. Сейчас же я хочу предложить поклоны моему Иштадеву, моему Гуру Нитьянанде. По милости Нитянанды Баларама, у меня есть силы прославить читанию Махапрабху. Я смогу прославить читанию Махапрабху. Любую шастру можно можно по... проповедовать любую шастру по милости Нитянанды. Как только я увижу, что в вашем сердце заключены лотосные стопы Нитьянанды, я сразу же обниму вас, заключу свои объятия. Это говорит Вриндаванда Стакор. Я понесусь к этому человеку и к его лотосным стопам. Так, вот это и есть подлинная чистота, это и есть проявление бхакти. Мы можем прославить Нитянанду, мы можем прославить Гаурангу лишь по милости Нитянанды. Поскольку мы знаем, что Ананта Шеш, по милости Нтьянанды, я смогу прославить вашнавов и читанию Махапрабху говорит Вриндаван Дастакур. Анантодеп — это... Сахасра в этом стихе означает «тысяча». But thousand, that doesn't mean om, to thousand. Но у этого слова есть и другие значения. He, в этом стихе оно использовано как указание на бесконечность, бесчисленность. Я хочу прославлять Господа Читания так же, как Ананта Дев своими бесчисленными ртами прославляет Кришну. маха Если я дам вам очень дорогой бриллиант, you, you know, драгоценный камень. То есть я дам вам на сохранение, если это, я дам только тому на сохранение, на хранение какой-то драгоценный камень, кого я, кому я доверяю и люблю. So anyway, everybody thinking, The money power is all. By money I can purchase Guru Vishnu, Bhagavan, Dam. Everything money is all. They are thinking so. So here Binnavanda Chakravarta speaking. Shahu Shree fanay, Shahu Shree ko fanadar, Babu Varadar, And it is written Maharatno Thui. Thui, Тви is a common word in the morning. Тви. Махаратно тви yano махаприyoshthane Any costly jewel, diamond, everything, surely I am going to keep with some intimate personality whom I love, trust. So, like this. Махаратно тви yano махаприyoshthane jasaratно bhanda si ananto bhada So, все сокровища Гауранга Лила, Кришна лилы, находятся на устах Ананта Дева Нитьянанды. Все сокровища находятся на устах Нитьянанды поскольку Он является самым доверенным лицом Господа Читания. Кришна является виша но лишь... Он лишь... В, в, в, в нем проявлена Ашрай Викраха. Group, во время у Расалилы своя группа гопи для совершения Расалилы. Об этом писали ищила Бхакти Праматпури, Гасвай Махараши, ищила Бхакти Сидханта Сарасвати, и Гасвай Махараши, <такой Прохопат>. Ихшила Итак, слава Кришны находится на устах Ананта Дева. Поэтому он говорит, Риндаванда Стакор, прославив Вашнау, я перешел к прославлению Ананта Дева. Прежде чем прославить Кришну, я должен прославить Баларама, потому что кто покажет мне славу Господа, если не он? Если я хорошо прославлю его, я смогу и, и должным образом написать, описать читание лила. Благодаря прославлению Нантадева, прославлению я обрету бурелесен бурелесен силу прославить Чайтанию Махапрабу. Только тот, кто прославляет Нитиананду, сможет по-настоящему прославить Господа Чайтанию. В своих комментариях Прабхупад пишет, «Все, что вы видите в этом бесконечном мире, все, что видимо и невидимо, все является проявлением Вишварупы, старшего брата Гауранги, то есть Нитьянанде. Mm -hmm. Усилие служения, энтузиазм, который проявлял Балдауджа Махарадж, превосходно. Он постоянно стремится служить Бхагавану, у него нет другой цели в жизни. Единственная цель у Балдаджи, Махараджи Индиананды ⁇ доставить удов... удовлетворение, уд... удовлетворить Бхагаван Ши Кришну. Нет другой цели. Будь он в форме Лакшмана, Баларама, это не важно. Цель одна. Нитьянанда женился, но это тоже одно из... Это служение, совершенное служение Нитьянанду, для того, чтобы порадовать Гаурангу Махапрабху. Никаких корыстных желаний не стояло за этим. Также он принял Нитьянанду, Авадхуд, Авадхуд Саньяси действует независимо от правил и предписаний. Он, Авадхуд Саньяси может носить голубую одежду, но в действительности запрещено для преданных, особенно для отреченных, носить голубой цвет одежды, поскольку голубой цвет олицетворение бесконечности. Только Баладауджа Махарадж может носить синие одежду. Но Матаджи можно носить синюю голубую одежду. В Шастрах сказано, что однажды когда Баладауджи Махарадж совершал человекоподобную лилу, с неба раздался голос, который сказал, что сейчас ты на самом деле уже Мухараш. И ему были вручены голубые одежды. За цветом, за шафрановым цветом стоит определенный смысл. Итак, а ватхута за пределами Правила предписаний. Никто не может заставить их следовать правилам предписаниям. Они просто слушают свое сердце, которое постоянно плачет по Кришне. Правила предписания — это своего рода оковы для них. Если я какие-то ограничения наложу в соответствии с шастрами на мадвенар Порипада, это глупость на Гургишордас Бабджа Мухараджа. Это глупости. Для них правила предписания — это препятствие, поскольку они находятся под контролем непрерывной любви к Господу. Глупо говорить о, им, что нужно посещать арати, нужно повторять определенное количество святых имен на четках. Что бы ни делал Баладжи Махараджи Нитянада, все направлено на то, чтобы доставить удовольствие Кришне или Господу Чайтания. Итак, Варинавин Дастакур продолжает прославлять Нитянанду. Если мы, будучи простыми людьми, взглянем на Баладева и Нитянанду, мы поймем, что они не принадлежат к этому миру. Аджана Ламбита Буржоу, взгляните на эту картину. Здесь изображен Гауранга, который собирается обнять больного лепрой Васудевого випра. Посмотрите, там Махапрабху в два раза выше, чем Васудева Випра изображен на картине. Таким высоким был Махапрабху в действительности. Его тело было огромным. Пракханда Шариру. Чайтанну Чандрит Джоша Маттон Биндаван сказать, что Дастакур говорит, что Нитянанда Прабху был подобен пьяному человеку. Он постоянно пил нектар. Бхакти Гауранги, любви к Гауранге, поэтому он был Адурманин, Адурманин Амриты. Гауранга-Бхакти. Если на него посмотреть, то он, можно, подумать, можно было подумать, что он сумасшедший. Он то плакал, то смеялся. Об этом говорится в ставе, посвященной Нитянанде. Порой он подпрыгивал, порой смеялся, хохотал, как сумасшедший. Она... День явления Махапа на, на пудж неди не, не, сказали поклоняться в ясе мы сказали предлагаем ему поклоны поклоны в ясадеве он взял и поместил гирлянду на шею читания Махапрабху. Смеясь, смеялся как сумасшедший при этом. Итак, поведение Нитиананды очень сложно понять. Но если мы совершим малейшую ошибку, Гауранга никогда не простит нас. Он сам говорит, что зависть или Нечто другое негативное, что может испытывать человек по отношению к Нитьянаде, никогда не простит госпочитание. Итак, его тело было огромным, гигантским. И он всегда был словно пьяный. Пил гора Раса и был как сумасшедший вринда наспор махашая говорит что у гауранге не было никого дороже тиананда тем самым Принамдас Токор указывает на то, что Нитянанда и Гуранга едины. Что Они не отличны. <реклама> Нитянада постоянно прославлял Гаурангу. Постоянно. Безостановочно. <реклама> Махадхир. Не так просто понять эти строки. Здесь сказано Махадхир. Дхир, Дхир, Дхир означает... полностью сосредоточенный. То есть, когда наш ум сосредоточится на лотосных стопах Гуру и Вашнавов, тогда ничто не сможет отвлечь его. То есть, когда ум сосредоточен, беспокойства ума не будет. Дхира означает отсутствие беспокойств, сомнений и так далее. И тут говорится Махадхира. Вриндаванда Стакур называет его, называет Нитянанду Махадхира, обладающий несравненным покоем, покоем ума, спокойствием ума. Татадик чайтаннер прио нахи You cannot find anything, anybody who is more dear to Gaurang than То, Татадик чайтаннер прио Niravadi сейд he karen already resting inside. Nityanamgan non-different, same, first expansion. So, as is written there, Тахар джева, шуне, Бриндаванда говорит, что он, кто стремится слушать, о славе. О славе нитьянан, тот, кто стремится услышать о славе Нитянанды, о его играх, о его поведении, обретет самого Господа читания. Сам Господь Чайтанья вручит себя такому человеку. Тот, кто постоянно стремится слушать. А славе Нитянанды. И не будет у такого человека препятствий на его пути. Читание Махапрабху всегда будет помогать ему. Итак, не будет у вас проблем в жизни, если будете памятовать о славе Нитянанды. Если кто-то слушает славу Нитянанды или прославляет его сам, Шикришна Чайтань вручает ему самого себя. И в этих строках также содержатся указания. Поскольку Господь Читания принес сюда, чтобы раздать гопи-прему, пришел сюда, чтобы даровать гопи-прему, приняв Саньясу. То есть Парам Сахая. То есть имеется в виду, что тот, кто постоянно прославляет Господа Нитьянанда и слушает славу о нем, обретет Гопи Пхаву. Гопи Прему от Господа Читания. Прежде чем завершить, я хочу объяснить эти строки. Лотосные стопы, Шри Чайтанья Махапрабху, и пчелы, которые окружают их, то есть если есть лотос, то есть и пчелы, пчелы, которые окружают его стопы, которые и стремятся собрать нектар с лотосных стоп Гаурангия. Один из таких великих преданных. Если вы примете прибежище хотя бы одной такой пчелы, хотя бы одного такого вайшнава, который пьет нектар лотосных стоп в читании Махапрабху, достигнет успеха. Как собака читания Махапрабху, собака преданного. Даже собака может выдохнуть прекрасный аромат лотосных стоп читания Махапрабху. Даже если собака заслуживает это, то что говорить о людях, что говорить о человеке, это не какая-то история. Когда пропала собака Шивананда Сене, до этого он ежедневно кормил ее. Но ее забыли покормить в один из дней. И Шивананда отказался принимать просад. Даже мой Гурупад Падма в калне, когда он жил в калне, первоначально он жил там в съемном доме, а затем он уже начал жить в, Васудеве, в храме Ананта Васадева. И он ежедневно кормил собак. Представляете, насколько удачливы эти собаки? Что такой великий спутник Прабхупады кормил их. Так вот, Шивананда отказался принимать Прасад, поскольку его собака не была накормлена. Собака пропала. Когда предные дошли до Нилачаладхамы, они прежде всего пришли поклониться Господу Читания. не Джаганадху напрямую, а вначале Господу Читания. Они увидели там... Махапрабху преподнес урок Сарубам Батачарь, ты уже поклонился Джаганатху. Тебе сказали, нет, мы. То есть Махапрабху ругал Сарбам Батачаре, то есть даже Сарбам Батачари вначале предлагал поклоны Господу Читания. Я почувствовал желание сердца, говорит он, прийти и предложить поклоны вначале тебе, а уже затем получить Даршан Джаганатха. Итак, когда все преданные пришли к Махапрабху, пришли в Гамбиру, они увидели, что Махапрабху сидит на камне. И кормит кокосом эту самую собаку. И при этом говорит Хари Кришна. А собака тянется, ловит этот кокос и стремится тоже повторить Хари Кришна. Шивананду, увидев эту картину, был поражен. Как это возможно, что собака сама пришла сюда? Проделала такое огромное расстояние. Нет, это не собака, это преданный, это великий преданный который принял форму собаки. Швананда расплакался. Он был поражен, насколько удачлива эта собака. Она получила просад от самого Прабху, и сам Прабху произнес Харинам для нее. Вы хотя бы во сне можете себе... Ну, то есть вам даже присниться, наверное, такое не может, что Махапрабху учит вас повторять Святое Имя. Эта собака так удачлива, так удачливо мы должны взять пыль с ее лотосных стоп. Итак, на этом я хочу остановиться.